скажу, что у меня будет необычная проповедь, нестандартная, может быть, я скажу. Я, я, я сам не знаю, почему так пошло. Но я назвал эту проповедь звуки жизни. Вот, меня хорошо слышно, да? Но ну, я постараюсь погромче. Ой, хорошо. Ну, с чего я хотел начать? Что на самом деле мы проходим очень разные этапы жизни. И сейчас вот вроде бы и война прошла, и пандемия, вроде бы, кажется, заканчивается, непонятно что, и президента нового уже выбрали, вроде бы и государство непонятно, правительство как там формируется, короче, какой-то балаган непонятный, но неважно. И вот как Дима подчеркнул, что иногда мы становимся безразличны даже и к таким вещам, вообще ко всему, как все надоело, как мы устали от этих выборов, от всего, и все непонятно чего. Но слава Богу, что Господь с нами. Что Он творит историю. Он выбирает правительство, Он принимает, выбирает властей. И мы каким-то образом хотим участвовать и должны, конечно, но Его вправе все рулить. Иногда мы этого даже не понимаем. Вот. И, конечно, вот сейчас прошел и... Праздника и Шавуот, и Пятидесятница. И, честно говоря, я ревную как бы, от тех временах, которые, бы, которые были 2000 лет назад, когда вдруг раз такая сила Духа Святого сошла, что люди каялись, принимали погружение, и 3000 за один день – это вообще невероятно, у меня в умении складывается, как они успевали, но Бог что-то делал. Вот. И я как бы соединили тот и вопрос единства. Вы знаете, здесь во вторник у нас была встреча русскоязычных пасторов Израиля. И это уже третья встреча у нас здесь в Израиле. И в Иерусалиме собирались, и здесь. И, короче говоря, я начинаю смотреть на все это, что Бог начинает что-то делать такое, о котором я всегда мечтал. Именно здесь, на обитованной земле, о единстве, о чем Дима так подчеркнул. И то, что мы начинаем соединяться, вот, вместе общаться, молиться. Такое присутствие Божье двигает нас, дает направление, как нам все-таки в это время как бы, начать творчески подходить, каждая община по-своему, и в то же время что-то мы общее делаем. И это мне нравится, что движение Духа есть о том, что... Господь Ишоа мечтал, вот оно как будто начинает осуществляться, эта мечта Ишоа, чтобы мы были едины, как он един. И слава Богу, мы как раз находимся в это время. И, конечно, мы закончили цикл проповедей по Иакову, и другие были проповеди, как-то было разрывно, но все равно, я смотрю, вот мы с кафедры очень много говорим каких-то полезных вещей, мы чему-то учимся. Слово Божие как бы назидает, наставляет. И какие-то иногда слышишь вот так, уходит говорит, ой, какое классное служение было, прям вот помазание, классно все. Но как присутствие было. Но в то же время, я смотрю, кто-то возрастает, кто-то меняется, и как было тоже подчеркнуто, мы немножко охладеваем. И видать, кто-то наоборот возгорается еще больше. Но... Я вам скажу, что я счастливый человек. Я вам признаюсь честно. На самом деле у меня прекрасная семья. У меня, слава Богу, есть дети, внуки. И они меня радуют. Конечно, я молюсь за некоторых, которые, чтобы они и спаслись. Вот. Одно, Конечно, самое большое счастье для меня – это жить с Богом. Я начинаю немножко по-другому смотреть и... Чувствовать. А почему я объясню? Сегодня, ну, как бы, э, у меня как бы еще какое-то счастье прибавилось, что ли, во мне. Я сейчас объясню в чем. На днях я получил новый аппарат, потому что у меня проблема с двух лет со слухом. И были проблемы, когда я не дослушал или не услышал что-то. Или фразы какие-то. Э, исковеркались моим разуме, потому что не дослышал и недопонимал. И у меня были всегда проблемы, что я вдруг раз в разговоре и раз не туда влез, потому что не так услышал, не так это. Хотя мне давали разные аппараты, но было что-то не то, все равно как-то не хватало э, этого чувствования. Но когда я вот на днях получил, я почему сейчас, вы заметили, я как-то реагирую и бегаю, потому что у меня очень много шума. И мне сказали две недели и снимать, потому что нужно, чтобы голова привыкла ко всему, ко всяким нюансам, во всяких шумах, которые я когда-то вообще даже и не слышал. А я, у меня проблема с двух лет, хотя, говорит, как ты музыкальное училище закончил? Это, это вообще просто удивительно. Ну, со мной был Бог, и я не, не, не могу объяснить этих, всех вещей. И... И что и удивительно, что я впервые, я сейчас вы поймете потом, к чему я веду, я впервые начал слышать звуки, которые я никогда не слышал. Даже звук птиц по-особенному, или по листьям хожу, что-то шум какой-то ветра, столько разных звуков, что у меня с головокружение началось. И я потихоньку привыкаю, конечно, к этому. И даже, как вам сказать, даже начал слышать, как я по холм хожу в тапочках. Я даже не ну, потому что мои все время раздражаются, особенно когда легли спать, а я не слышу, что у меня шуршание, шлепание там. Они на меня все время наезжают, я говорю, я и так стараюсь потихоньку, как бы так. А сегодня я слышу настолько громко, я говорю: Господи, как, как все так прекрасно, как все удивительно. Как, и, знаете, я хочу говорить о звуках, которые вот я сейчас стал ощущать в том, чтобы пришло понимание не только внешних звуков, физических там, или духовных, но в то же время, чтобы мы ощутили и начали понимать другие звуки, которые мы даже и не слышим, а Бог хочет, чтобы я слышал, мы слышали эти звуки, которые исходят от Него. И когда я изучал, когда-то я помню о звуках, о, о, о, это, о свете, я знаю, что, что не существует даже тьмы. И что даже то, что мы можем не слышать, как говорится это самое, как, вообще как, как на кладбище тишина, полная тишина. Я понимаю, что все равно есть звуки, потому что вся Вселенная, все состоит из звуков и света. Но Бог просто нас ограничил в чем-то и в слухе, и в свете, потому что чтобы мы начали двигаться к такому свету, чтобы независимо от того, какая тьма вокруг нас кружится, мы начали как бы э, стремиться к тому, потому что написано «Бог есть свет», правильно? Вот. И Бог дал нам, чтобы мы могли видеть, чтобы мы могли слышать какие-то вещи. Вопрос только в том, что мы видим и что мы слышим. И как сегодня Макс очень хорошо подчеркнул, да, мы слышим негатив и смотрим на негатив. А Бог хочет, чтобы научились видеть позитивные вещи друг в друг друге, не искать недостатка. От этого у нас раздражительность и гнев. И все остальное. Например, вот тут тоже вот о разведчиках. но вроде бы, куда Бог их послал? Они принесли вроде бы плоды классные. И виноградную лозу тащили на себе. И потом говорят, ой, эти великаны. Что они увидели? Они увидели, и звук пришел в их разум. Ой, они такие страшные. Страх пришел. Но при том, я все время задумаюсь Удивительно, что они пришли, никто им по дороге не помешал, никто не забрал у них лозу, никто их не побил, никто на них не нападал. Как это они столько прошли и вдруг начали вот такие вещи говорить? Думаю, странно. Может быть, в нашей жизни вот так мы вдруг услышали звон, не зная, где он, и приходит какой-то страх. Какие-то обстоятельства в нашей жизни, они начинают э, на нас давить, потому что мы уже смотрим, э, слышим звуки опасности, давления, прессовки. И я говорю, Господь, что нам делать? Я вот сейчас поэтому молюсь, чтобы никакие великаны в этой жизни, это обстоятельства не могли нас подавить и испугать. Когда мы, что я, по крайней мере, увидел какие-то вещи? Мне приходить стали такие мысли, что мы можем слышать глазами, как я вот сказал, они увидели, испугались. Когда мы можем э, что-то трогать, и в наших мыслях что-то происходит. Некоторые иногда э, обоняние вдруг там где-то понюхали, говорят, слушай, я услышал такой запах, я думаю, как это можно услышать запах? Теперь я понимаю, что можно услышать запах, потому что у нас такая взаимосвязь, что что бы мы не видели, что бы мы не слышали, так все связано с нашей головой. И такой пример, когда про отец Ицхак, что он сделал? Когда э, попросил Исава и принести это, и... Ревеков услышала. И вот он, как бы пришел Яков, как ему мама поручила, и что он говорит: Иди, подойди, я пощупаю тебя, потому что он уже был слеп. И когда ощупал, он говорил, что Говорит, голос Якова, а руки Исава. Иногда мы что-то слышим и к чему-то соприкасаемся, и даже не осознаем, что у нас может быть обман в жизни. И сейчас я очень хотел бы, чтобы мы научились слышать его. Вот проповеди у нас вроде бы прекрасные все. Но и учение классное. Но мы смотрим, и я вот тоже огорчился, как Дима, вот в этой молитвенной встрече, думаю, ну где община? Но потом задумался, ну ладно, пока еще не вошли. После этой атмосферы, после пандемии и всех этих, думаю, ладно, просыпаются. Окей, ничего страшного, но, наде... но есть надежда, что на следующий день мы все соберемся. Как вот сегодня на собрание собрались, чтобы послушать слово. А дальше как? Охладеваем мы? Живем ли этим словом, который говорится здесь, или... или словом, которое мы читаем, или я вообще не знаю, читают или нет. Но, по крайней мере, живем ли этом? Что говорит нам это? Какие звуки мы ощущаем от Господа? Чем мы учимся через эти вещи? Мы всегда с тобой слышим какие-то сигналы. Они бывают громкими и едва слышными. Как пророк Илья, помните, когда он убегал от Елизавель, и Господь ему говорит, встань там, и услышишь тихое дуновение ветра, и вот там я. И вот как бы бывает даже такое дуновение ветра. Но бывает, что мы и ошибаемся. Как в бытие, помните, когда змей подошел, что он сделал? Да не умрете. И вот здесь тоже понимание, какой голос мы слышим. Чей мы голос слышим? Хотя он ангел света. И он может прийти и сказать такие слова, которые будут и по Писанию, как был Иешуа испытан в пустыне. Но как мы отвечаем, как мы понимаем, он это или не он? Или это я иду на эмоциях своих? Потому что кто-то мне сказал, и я вдруг вспыхнул, и тут понятно, какой, какая тьма на тебя давит, какой звук. Звук негатива. И в этом мы постоянно должны тренироваться и слышать, где звуки тревоги, когда мы, помните, вот раз этот как его сирена хоп зазвучала мы знаем что это за сирена мы сразу бежим в этот а, бомбу в бешенстве или там в какое-то место мы допустим убегали на лестничную площадку хотели, потому что а, у нас нету комнаты такого бетахона. но при всем этом мы знаем что какие-то звуки чему-то нас учат Сирена, Или когда, помните, когда у нас дни памяти, мы сразу раз, зазвучала сирена, мы пук, встали, машины остановились, все выходят. и каким-то. Есть какие-то сигналы в жизни. Вот я а, с детства играю на трубе. И сейчас я вам достану трубу, хочу кое-что продемонстрировать. И на иврите это хацутра, труба и некоторые по-разному понимают эти слова, и как Господь сказал, вот помните, в прошлой неделе Бет где Он говорит, сделайте серебряные трубы. Для чего? Когда-то когда трубы слышали они и в Египте, потому что там при царе тоже какие-то трубы звучали, какие-то сигналы на войну, на взборы и там все такое. И я в молодости прошел, когда я был в пионерском лагере или в армии, или там еще на каких-то в стройотрядах. И были свои сигналы, и даже многие из нас помнят какие-то сигналы. Я просто продемонстрирую. Кто это помнит? Вставай, вставай, штанишки одевай. Да? Или встаем, встаем, в станишке не найдем. А на обед. Бери, бери ложку, бери хлеб и садись за обед. На каждый сигнал было, на каждый звук было что-то, и мы понимали, что. Или когда в армии, да, я обычно все время трубил, когда было стрельбище. Стояли очень, ну, солдат много было, и там по группам нужно было распределяться. И я должен был сигналировать, когда, когда им нужно было двигаться. И на каждый раз были свои какие-то сигналы. Ну ладно, это труба, мы это слышим. Мы, ладно, слышим сирены. А какие сигналы поступают в нашу жизнь, когда мы когда мы живем вот так вот нашей жизнью. На что не толкают нас? На то, чтобы нанести вред. Иногда мы так, кто-то зацепит, что ты наносишь вред и себе, и другому, который рядом. Потому что неправильный сигнал воспринял. Неправильно услышал, неправильно понял. И как Макс рассказал эту историю, мне тоже она очень понравилась, что мам, жена правильно как бы отреагировала при всем том, что он пришел и есть, покушать, есть, убрал, убрал убрала, все чисто, в порядке, и все равно какое-то недовольствие. Мужик есть мужик. И мама моя все время говорит моим сестрам, потому что иногда сестры, честно вам скажу, они иногда какой-то конфликт, они бегут к маме. Знаете, что мама говорит им? Знаешь, что, иди, ты уже не моя, даже фамилия у тебя другая. Иди э, строй э, семью, э, разбирайся сама. Начни любить его, и все. Мужик такой, такой так, такое существо, его вот так чуть-чуть погладил по голове, и все, он тут же растаял, и все. Поэтому, женщины, к вам, от вас тоже очень много зависит. Поэтому Бог дал вам мудрость, чтобы звонки были правильные, сигналы были правильные. Поэтому мы с тобой ответственны за те призывы, которые Бог дает нам. Поэтому, поэтому написано «блажен народ». Дима уже говорил об этом, что слышащий трубный зов. И как мы будем подготавливаться к вот нашему этому времени, когда мы ожидаем, что вот-вот Господь придет. А как ты узнаешь этот трубный зов? Когда в тебе охладевает любовь, когда мы раздражаемся к друг к другу, и даже здесь, в нашем собрании, кого-то недолюбливаем, кто-то не нравится. И это тоже процесс. Мы должны учиться любить. Поэтому Господь говорит, трезвитесь, бодрствуйте. Потому что противник наш, сатана, ходит, как рыкающий лев кого поглотить. Он пытается нам сломать и дать нам такие звуки, которые скажут, да, да, я, да, да я прав. Ну, конечно, ты может быть прав. Но при всем этом, при всей твоей правоте, ты можешь, я как говорил, уже нанести вред и жене, и мужу, и ближнему своему, и кто рядом с тобой. Потому что мы реагируем моментально. А Господь хочет, чтобы мы прислушались. И даже когда мы сидим в тишине, иногда вот я, есть слова в Писании, чтобы громко, воскр... громко петь, громко молиться. Но иногда у меня бывает крик души вот здесь внутри. И мне не нужно орать. Но иногда бывает так, что я... У меня были такие вещи, что я молился внутри, и потом оказалось, что я сорвал голос, при всем этом не сказав ни слова. Потому что что-то горело внутри меня. Господь через Иоанна Крестителя что сказал, «За мной идет Тот, Который будет крестить Вам Духом Святым и огнем». О каком огне, он говорит, может, это испытание? А может, это огонь это ревности к Богу? Я недавно, когда в прошлом, на прошлой неделе готовился к нацерет, я как раз немножко говорил о трубах серебряных и, когда я, и о миноре. И когда я молился о чем проповед, вдруг я увидел минору, которая золотая минора, и мне все время казалось, почему центральная, почему повернуться к центральным. И вдруг я увидел, как ну, минора мы знаем, вот она на, на ножке стоит, центральная, кто это может быть? Потому что он, на основании кто у нас? Ешо. Он есть центральный, он есть шаббат. На нем все строится. И даже эти ветви, которые э, по бокам, они на нем И когда я увидел, что его центральная свеча вот так горит, а эти, правая налево, левое направо, я ну, просто видение говорю, я, я делюсь, можете согласиться, не согласиться с какими-то вещами, о чем я говорю сегодня. И я вижу, это пламя горит вот так, а эти вот так соединяются с ним, и пламя настолько разгорается, я говорю, вау, это вот это есть как раз наше единство. Когда мы соединяемся с ним, и это единство и в семье, между мужем и женой. Не искать каких-то чего-то своего, как Макс сегодня подчеркнул. Любовь не ищет своего. И мы в Коринфянов считаем в 13 главе, что о любви, какие там вещи происходят. Как нам жить в любви? И мы учимся в этом. Как воспринимать различные звуки? И как реагировать на них вот, и в семье и в других местах? И вот как раз те вещи, которые, о которых говорится, слится как гармонию звуков. И вы знаете, честно скажу, мы с Леной слились гармонии. Этих звуках. у нас есть понимание. Мы же давным-давно не ругаемся. А если кто-то вспыхнет, вдруг кто-то мудро раз и сгладит. И мы, слава Богу, научились. И я благодарю Бога за то, что ну, конечно, она мне все время э, по поводу слуха, одно время. Но сейчас я четко все слышу. Если раньше мне нужно было вот так подойти, и потом смотрю, они с Хайей разговаривают. Хайя в одном краю квартиры, она в другой. Я говорю, и они чем-то говорят. и Я думаю, как они? Как это возможно слышать? А сейчас я теперь понимаю, как они друг друга слышат. Да, я уже начал подслушивать, но ничего. Вот. Но самое важное о том, чтобы нам не гореть по плоти. Когда по плоти горим, это тоже может навредить нам. Вот. И сегодня я смотрю, что у нас особенное время. И я хочу воодушевить вас. На самом деле, я чувствую какое-то движение нового помазания, что ли, для верующих людей. Кто-то попадет под это помазание, а кто-то Нет. В зависимости от того, как ты начнешь слышать, как ты начнешь понимать, как ты начнешь двигаться, как ты сможешь научиться просить прощения и сглаживать обстоятельства. Как Писание говорит, не оставляй до зари. Если конфликт вошел, ну сразу решите. Потому что каждый день он расширяется, и потом смотришь, вдруг семья разбегается. По 20-30 по лет в вере я думаю, Господь, ну как это может быть? И сегодня время как раз испытаний таких, когда вот как раз вот эти вещи, которые давление и прессовки, которые приходят, которые мы слышим, звуки какие-то там, э, тоже жизни звуки, но они приносят нам вред. И как научиться реагировать на то, если Господь наш шалом, как эта центральная свеча, только если мы вошли в Ним, соединились с Ним, смерти, погружения. Если соединились, на самом деле. У нас должен быть этот шалом, независимо от того, чтобы хоть земля наизнанку вывернется. И есть слова обещания его. И я смотрю на то, что Господь говорит все время, Он у нас пастырь, Он у нас учитель. И я учусь, как говорится, быть послушными отцу так же, как Иисус. Я хочу, чтобы его больше было во мне. А он умел слышать. Хотя никто вокруг не слышал. Господь слышал. И он говорил, я отец одно. И вот желание, чтобы, если мы его овцы, чтобы мы могли слышать его голос, куда мы идем, зачем мы идем, для чего. И даже он говорит, Марке, что мы можем возлагать руки на больных, уверовавших. Будут сопровождать такие-то знамения, Марки, 16 главе. Уверовавших. И даже те, которые вот водное погружение приняли и думают, а я могу власть, это вот Дима, Леон там, Исаак могут молиться, или там еще какое-то помазание. Там не написано так, уверовавших. Вы уже сегодня можете молиться за себя, за других. Потому что Бог будет делать. Ну делай и все. Может получится, может не получится. Но делать, раз Он говорит это поручение, молиться, возлагать. И я предлагаю вам сегодня начать с самих себя. Потому что многие из нас тоже больны. Это тоже мы некоторые ощущаем боль, некоторые не ощущают боль. Я знаю, что у меня были, ну, у меня некоторые друзья уже ушли из жизни, и они ничего, не знали, что такое болезнь. Раз и все, и непонятно. Не чувствовал боли, а потом, когда скрыли, оказалось там куча-куча. Потому что некоторые очень чувствительны, а некоторые не очень. И вот вникай в себя, в учение. Начинай осознавать, кто ты, как ты, как ты реагируешь. Что тебе подходит, даже из еды, из лекарств, из всего. Это сигналы какие-то в нашей жизни происходят. У кого-то заболел зуб, вот ты понимаешь, что у тебя зуб болит. Ты же не понимаешь, что у тебя нога там или рука. Нет, зуб. И вот хочется, чтобы вот какой-то сигнал в нашей жизни был таков, чтобы мы четко понимали, что это вот, вот это. И если у кого-то близне, у тебя боль, ты знаешь, что у него вот эта боль. Прийти, помочь, поддержать, вдохновить, воодушевить. Но не оставаться такими, как Кирилл. Это, это призыв для нас с тобой сегодня. Научиться эти звуки различать. И вот, я как говорю, начать на тренировку себя. Наступая и на нехорошие мысли, которые приходят. Очень много мыслей бывает у нас. И вот как Арифин написано, и всякое превозношение восстающих противопознания Божия, и приняем всякое послушание послушания послушание Мессии. Арестовывать какие-то вещи, которые нас вот сейчас толкают, допустим, вдруг жена сказала какое-то слово, а мужик сразу пытается реагировать. У нас другое положение, мы не имеем права сразу реагировать. У нас внутренний фокус должен быть на нем. Господь, а как, как ты? Как эта женщина, жена, отреагировала так, что, я думаю, это был нокаут для него. И поэтому говорю вновь, блажен народ, который слышит Бога. Блажен народ, который счастлив, народ, который слышит этот звук. Мы не знаем, какой будет звук. Звук шафара, трубы там с неба, не знаю. Но я знаю, что я четко пойму, что это его сигнал. Что вот он грядет уже скоро. И у нас внутри какие-то вот звуки есть, потому что все ожидают ощущения, что вот скоро он придет. Хотя некоторые говорят, что вот всегда так было. Да, всегда так было, но сегодня не всегда. Сегодня другое состояние у нас внутри. Может быть мы ошибаемся. Может пройдут какие-то годы, десятилетия, сотни лет, не знаю. Но все равно такое ощущение, что вот время близко. И оно коротко. Я хочу помолиться за Израиль, и за движение Духа Святого, за пробуждение внутри нас, в нас, вот, чтобы мы начали осознавать, понимать какие-то... Это я просто толкаю на размышления, я не пытаюсь там пункт 2-3 какие-то сказать, потому что этого невозможно, потому что каждый должен ощутить по-своему, мы так разнообразны, так индивидуальны. И я молю тебя, дорогой Небесный Отец, в это непростое время и за Израиль, потому что это детище Твое. И при всем том, что сейчас происходит вокруг Израиля, Господь, и всегда, наверное, так происходило, я прошу, Господь, милости Твоей, благодати, чтобы Твои звуки дошли до каждого уха внутреннего, до каждого сердца, Господь, чтобы пришло пробуждение для народа Твоего, Господь. Но прежде всего я прошу, Господь, пробуждения для народа, который сегодня сейчас здесь, остаток Твой Израиля, Господь, который познали Тебя, которые научились слышать Тебя каким-то образом, хоть чуточку, ну разверни эти шатры слухов наших, Господь. Дай нам какие-то духовные аппараты, для того, чтобы пришло это внутри нас оживление. И я молю Тебя, Господь, просто за прекрасный слух, и физический и духовно, Отец, в нашей жизни, Господь. Как эти аппараты, которые принесли мне такую пользу, и хотя еще я привыкаю к этому, Господь, дай нам, чтобы мы научились слушать лучше и привыкать к Твоему голосу, Господь. Научиться отличать этот голос от других голосов, Господь. И молю Тебя, пусть благодать Господа нашего Ишуа, и любовь Бога Отца и общение Святого Духа, да пребудет со всеми нами. Во имя Ищуа Мессии. Амин. Ага. Аллилуйя.